Так, сегодняшняя наша тема будет а, называться «Поговорим о том, как интегрировать хорошую жизнь». То есть это понимание того, как работает на, а, наша жизнь, да, потому что все люди, мы все очень похожи, все одинаковые, в принципе. Вот, а, большинство из нас а, работает там с 9 утра, возвращается домой в 5 вечера, да, то есть, ну, происходит такая обычная а, семейная жизнь, да, дом, работа, дом, работа и так далее. В воскресенье идем в церковь, в субботу у нас выходной, в пятницу у нас радостный день, потому что... Все, кто работают на работах, обычно радуются пятница, да. Наверное, видели разные посты в разных группах, да. О, наконец-то пятница, ура, жизнь удалась, все хорошо, наконец-то, слава богу. Вот, а понедельник – это тот день, который нам не нравится обычно, да. То есть человек ненавидит понедельник, по общему мнению, да, считается, что понедельник – это самый, самый ужасный день недели. Вот, это такая линейная ментальность называется, да, потому что, разбивается что-то действительно огромное, большое на мелкие части. Так вот, интегрированная жизнь – это новый подход, который я хочу, чтобы вы переняли. И а, жизнь, она не может быть как-то сокращена, да, снижена, занижена. Есть определенные компоненты есть элементы, но они не разъединены. Они все интегрированы. Это как четыре таблетки успешной, успешной жизни, да. Это как два пальца, когда мы соединяем вот так на руке, да, первые два пальца, они как бы вот, они как бы закрепляются, они как бы скрепляются. И если вы один уберете, да, какой-то палец, то уже не держатся эти... эти... То есть кажд... четыре пальца каждый друг друга держит, как бы. И если один убрать, уже два плохо держит один. Так вот, четыре таблетки успеха, они не могут быть отсоединены друг от друга. И все они как бы зависят друг от друга. Если, например... Вы христианин, вы молитесь по воскресеньям, да, если мусульманин, буддист там, да, это уже практически чуть ли не часть своей жизни, да, каждый день там молится и так далее. Но это неважно, не важно, не зависит это от религии и так далее, да. А, значит, вот, например, эм, когда ученые изучали э, дерев, деревня в Штатах, в Штатах есть такие эмиши, их называют, это так, они живут по старым, старообрядцы такие, да, по старым понятием, они ездят на лошадях, они, дом у них из дерева, электричества у них нету, телевизоров у них нету, радио тоже нету, то есть они также по старинке а, не пользуются электричеством, если они строят дом, они строят его с а, теми инструментами, которые были там 200 лет назад, то есть это там молоток, гвозди, а, пила, а, в общем, вот такие вот обычные простые а, инструменты, и они живут вот в, в, в, в таких коммунах, да, и проживают многие там целую жизнь даже. И вы знаете, когда их стали ученые изучать, они выяснили, что у них только одна пятая депрессии, которую мы с вами имеем в современном мире. То есть у них всего лишь одна пятая той депрессии, которую мы с вами переживаем в современном нашем таком быстром мире. И их дети считаются одними из самых счастливых. То есть на самом деле, если вы вспомните, например, я не знаю, даже себя, если мы вспомним в детстве, да, э, тоже как-то все было немножко по-другому. Сегодня у детей есть все, там, компьютерные игры самые крутые. А у нас там, блин, когда я был маленький, у нас были там какие-то кругляшки летали по экрану, и ты уже был счастлив, там, отбивая этот кругляшок. То есть э, э, так же и у них, да, они проживают свое детство где-то на улице, они играют с друг другом, они э, коммуницируют, они как-то развиваются вот таким образом. И эти э, дети, они растут без айфонов, э, без электричества, без всяких э, вещей, без которых мы сегодня на самом деле даже сложно представляем свою жизнь. Вот Представьте, интернет отключили на год, на месяц, можно повеситься на самом деле сегодня. да? Так вот, тем не менее, эти дети, они более счастливы, эти люди, они более счастливы, чем мы. И я не предлагаю начать жизнь там без этого всего, без интернета, без телефонов, без электричества. Урок не, от, не об этом, чтобы избавиться от этих технологий. Вот, хотя есть некоторые моменты в этих технологиях, которые должны быть контролируемы, да, которые нам нужно контролировать. Вот, на самом деле мы с вами думаем, что это мы контролируем технологии, но на самом деле сегодня технологии как раз таки контролируют именно нас с вами. И... Когда это работает на нас, когда это защищает нас, это хорошо, но если вы неосторожно с этим, да, как-то используете, да, это, это может даже навредить. И это то, что с нами происходит сегодня в нашей современной жизни. Так вот, как эти эмиши живут? И, Например, если вы соседи, вы вместе ходите в церковь, дети ходят вместе учиться. Если вы начинаете строить какой-то там дом, бар, я не знаю, то соседи приходят к вам, и они помогают вам его строить. Когда вашему соседу нужна помощь, вы приходите. То есть друзья, соратники, работники церкви, не знаю, нет какого-то разделения, это просто ваши соседи. Иногда соседи женятся, становятся там крестными и так далее, да. Кто-то, бывает, уезжает из этой коммуны в другую коммуну там за тысячу километров и там находит свое какое-то счастье. Так вот, если кто-то из них выращивает фрукты, значит, да, люди, они не идут куда-то в магазин, да, значит, они идут там к тому, кто выращивает, например, яблоки, у кого там сад яблочный, они идут к нему. Вот, он как бы считается местный лавочник у них, да. То есть, если там один какой-то парень делает подковы, да, лошадям, они идут к нему, они у него берут эти э, подковы, они как-то меняются, в общем, э, вот, такой у них, э, вот такой у них стиль жизни интересный, вот, и, например, э, если что-то строится, да, вот плотник, раз он к тебе приходит, он тебе помогает там ну, отстраивать твой дом, э, и вы вместе с ними ходите в церковь, это такая интегрированная жизнь, их дети вместе играют. Нет такого, у них что есть какой-то понедельник, нет такого, что у них есть какая-то пятница, у них нет субботы, в воскресенье они все отдыхают обычно. А, то есть, так вот, разделение, снижение а, на части нашу жизнь это нехорошо. Когда мы разделяем ее на понедельники, пятницы там да, это нехорошо. Что это такая жизнь? Что это за жизнь вообще такая, в которой ты постоянно ожидаешь эту пятницу? То есть, это постоянно убегать с работы, которую ты ненавидишь, да, и э, понедельник – это тот день, который ты постоянно боишься, да, то есть, ты ненавидишь понедельник, ты не хочешь приходить на работу в понедельник. Так вот, чем я сегодня измеряю вообще свой успех? Да и вообще, я уверен, все успешные люди измеряют э, свой успех именно этим. Это том, что я иногда даже забываю, какой сегодня день. Я вот приходил пришел недавно на почту, там, отсылать шарфики кому-то в Россию, и... Ну, я забыл вообще, какое сегодня число. Она говорит, ну, хорошо живете. Я говорю, честно говоря, я забыл вообще, какой день сегодня. То есть я даже не помню, какой сегодня день недели. <laughs> То есть, представляете? Так вот, и на самом деле это так. Раньше я себе такого даже представить не мог, что я мог забыть понедельник сегодня, или вторник, или среда. Так вот, мы стареем на самом деле, проходя через определенные воспоминания. Если ваша жизнь – это как стресс в памяти, Ой, блин, мне нужно вернуться на работу. Ой, блин, понедельник, я ненавижу свою жизнь. Блин, как это все ужасно. Понимаете, вот из этого все формируется такое... Э, на самом деле, это, это ловушка. Это, это, это ловушка в жизни. Это ловушка, в которую попадает сегодня огромное количество людей. И она, и она, и она знаете, она захлапывает, и она уже очень сложно оттуда потом выбраться. Я иногда вот называю, вот я когда мы однажды с Ларисой приехали в, в один из городков э, в Латвии, э, и вы знаете, я вот, ну, мы живем возле моря, мы живем рядом с морем, мне еще как-то, я, э, я живу в Клайпеде, это такой морской городок, да, то есть ты можешь съездить на море, можешь там искупаться летом, да. Еще как, как-то еще можно рядом с водой жить, но я не представляю, когда люди живут где-то, где вот чуть-чуть вот они глубже в самой Латвии, какой-то маленький городок, я не знаю, может быть, кто-то там 200 лет назад какой-то какой богатый... Э, там не знаю как, как их называли, да, там мещанин, как их там называть, я не знаю, приехал вот туда, на, на, стал там как-то развиваться, и сегодня вот в 20 веке появился такой городок. И я, я сказал тогда, говорю, это город ловушка, однажды кто-то приехал в этот город, и сегодня многие люди, поколение тех людей сегодня находится в этой же самой ловушке, в этом же самом городке, из которого большинство, возможно, никогда в жизни даже не уедет и не выберется. И на самом деле ну на самом деле это так это знаете это такое давление вот ходишь по этому городу и думаешь как-то это все давит вся вот эта вот энергетика она давит я просто это почувствовал и высказал вот то что я чувствую так вот то, что, то о чем мы говорим вот пятница понедельник да вот это все вот эти понедельники работа это тоже своего рода такая давящая энергетика которая на вас давит всю свою жизнь и если так происходит, что я вам могу сказать? Вы переживаете очень низкий уровень дофамина. Дофамин, он вызывает чувство удовольствия, удовлетворения. Там он влияет, влияет на процессы мотивации, на процессы обучения. Он там вырабатывается, к примеру, во время секса, приема вкусной пищи, каких-то телесных ощущений. То есть у вас низкий уровень, если вы испытываете вот такое чувство, да, когда вы не любите работу, когда вы не любите понедельники и так далее. На самом деле в Писании было да, написано, чтобы войти в царствие, что вообще войти в царствие смогут только дети. То есть что это означает? Помните, это как, когда вы были детьми, у вас каждый день был как новый день. Так вот, они, эти, эти дни, они все были интегрированы, не было каких-то разделений в этой жизни. Дети просто просыпаются утром, радуются, солнышко светит, у них классное такое ощущение, вот она жизнь, вот он новый день. Что-то буду делать, пойду играть Пойду это, пойду во двор, травка зеленеет Расставлю солдатиков Буду стрелять там по ним если Это как я, вот помню свои ощущения да, Мне повезло, в 12 лет Мы переехали в дом жить Отец купил дом тогда На первые деньги из бизнеса вот. И я помню эти чувства Ощущения, когда ты выходишь на свою травку На свой газон, расставляешь этих солдатиков Ты всегда делал это в комнате А тут у тебя реальные боевые действия где-то в лесах помню эти ощущения Вещение, и они запоминаются в детстве. Так вот, у, у детей нету никаких понедельников, у них нет каких-то особенных вторников там, да, и, конечно, наивно ожидать, что мы с вами станем детьми, вот, но на самом деле нужно такое вот расписание. Вот давайте просто срежем для начала то, что вам не нужно, весь мусор. Многие сегодня работают просто дома, да, вот сегодня мы на самом деле это такое новое такое поколение бизнеса, новое поколение занятости, занятости, чего не было еще там лет 10 назад. В некоторых странах Европы, в Штатах, многие люди ездят там по 2-3 часа с одного города в другой город на работу, чтобы поработать. 2-3 часа они едут. В Москве 4 часа стоят в этой пробке. То есть ты всю свою жизнь находишься, практически не всю, но огромную часть своей жизни ты находишься постоянно за рулем машины. Ты дышишь этими газами, ты, ты нервничаешь и так далее, да. Так вот, идеально, когда все расположено от тебя в, в радиусе 3 километров. Ваш магазин, ваш офис, лучше он вообще пусть будет дома, ваш офис, ваш дантист. Вот. Так вот, это называется правилом 3 километров. Все доступ, в доступности 3-4 километра. Так вот, это пример э, интегрирования в жизнь. Те вещи, которые физически разделены, мы их собираем вместе, работая дома. Один из профессоров э, Гарварда, он сказал, э, причина, по которой люди вообще плохо спят сегодня в современном мире, э, точнее спят не так, как должны спать, потому что сотни поколений назад люди вообще спали вместе. Вот, То есть был хижина, дом, и э, это нормально. Все спали в одной комнате. Бабушки, дедушки, собаки, кошки. Все спали в одной комнате. То есть спальня была таким большим открытым пространством. И наш мозг адаптировался, и эту... Теория, она, эта теория, так, так называю ее, голос тысячелетних поколений. Так вот, этот профессор, он предположил, что люди спят не слишком хорошо сегодня, по той причине, что сегодня, что слишком тихо. То есть, нервы, они убивают наш сон. Вот, проблема в обычном бизнесе, да, вот, вот например, вот Лариса, да, вот, я помню, вот отец, когда приходил всегда у меня с работы, он включал очень громко телек и постоянно засыпал. Стоило сделать чуть, чуть потише, он сразу просыпался, да. Так вот, сегодня мы включаем шум дождя, там, да, вот гром, там, чтобы был, да, шум птичек, цикад каких-то, да, каких-то там, ну, не знаю, да, шум чего-то. Вот, и, например, э, вот, э, Лариса, помню, когда прилетала в какой-то, э, э, когда у нее были проблемы там в традиционном бизнесе, когда вот этот был спад очень сильный, 2008 год, когда все бизнесы горели просто вокруг, да, ну, в, в, в таком можно сказать, практически в прямом смысле слова, да, то есть они просто один за другим закрывались в течение... Вот каждый день проезжал, уже той конторы нет. Представляете, вот еще там неделю назад ты, ты в это, с этой конторой сотрудничал, а сегодня ее уже нет, вообще нет. Все, табличка, до свидания. Нету конторы. Так вот... Э... В этот момент многие из предпринимателей, они ну у них это нервы, это очень тяжело. Я помню своего отца, я сейчас только понимаю, насколько ему было тяжело, когда в 98-м году первый из кризисов такой ударил, а он как раз в 97-м завез со Штатов там сотни автомобилей, и, которые он покупал там за... 45 тысяч долларов, например, джип, да, и он говорит, вот я планирую его продать там, ну, 48, там, например, да, 47, там, 48, а сегодня я его отдаю за 8 тысяч долларов, я был еще маленький у нас, он в гараже стоял, я говорю, папа, почему ты продаешь эту красивую машину, там, Джим Чироки стоял э, такой, ну, на, на, на, тогда он был самый новый, самый крутой, он говорит, ты знаешь, э, сын, я просто, если я сегодня продам его за 8, возможно, э, в следующем месяце я не продам его и за 6, и поэтому я делаю это сейчас Вот, и В общем, я тогда многого не понимал Почему отец так и так поступает Почему отец там, может быть, где-то выпивает Почему отец где-то там кричит немного Да, сегодня я понимаю его Ощущение, когда у него Вся жизнь, нарушится просто на глазах И весь бизнес, которым ты жил там 10-15 лет Он сегодня Ему кранты, он умирает И это как твой ребенок, который умирает И вот, наверное, это выглядит примерно так же Так вот к чему я говорю? Сегодня мы, вот, мы спим лучше, когда происходит какой-то шум. Да, шум птичек, шум дождя, шум каких-то цикад. Да, мы лучше высыпаемся, мы как-то восстанавливаемся лучше. Сегодня вот на самом деле, сегодня без этого сложно очень заснуть. Раньше все наши тысячелетние поколения, они засыпали примерно вот под такие звуки. Всегда был какой-то... Сегодня у нас звук только если звук автомобилей, да, там... <смех> единственное, что у нас сегодня проблема в этом. Какие-то странные звуки, непонятные, которые... Тоже мешает э, спать. Так вот, сегодня, да, вот это вот линейное, линейное разделение комнат, да. Сегодня там у меня, у меня э, там детская комната, там второго ребенка комната, там спальня это, да. То есть мы как бы разделены. И на самом деле мы такие менее счастливые сегодня. Это вот э, так вот, такое предположение высказал. Один из э, ученых, э, этого профессор этого университета. Так вот, э, Рэй Крок, он рассказывал, что когда он рос, да, был вообще только один класс. То есть э, все происходило в одном классе. Кстати, у нас тоже так было. Вся наша жизнь происходила в одном классе. У нас был класс, и мы там жили до 12 класса, можно сказать, учились. То есть я видел в школе только, может быть, единственное, мы уходили в класс физики, да, в, другой, э, в, в, в другой корпус. Единственное. Вот, а сегодня, как они учатся, обучаются? Они путешествуют с одного класса в другой в школе. Каждый урок, каждый новый класс, и они вот так вот постоянно, постоянно, постоянно где-то в других, в других классах находятся. Так вот, когда мне сегодня задают какие-то вопросы, чем ты занимаешься, да, как ты вообще зарабатываешь... На жизнь, да, я, в принципе, отвечаю Мой бизнес, да, если я Говорю, да, это, это моя жизнь, да, я живу Этим бизнесом, это часть моей жизни То есть, в принципе, то, чем я занимаюсь Сегодня, я этим живу Так вот, это моя работа, это моя И эта работа, это моя жизнь Вот и все, то есть, нету какого-то Разделения, то есть, мой, мой вид Деятельности сегодня, это моя жизнь Вот, это вот есть То, о чем мы говорим, интеграция так вот, когда человек говорит о рабочем дне, о понедельнике, о пятнице, для меня это сразу симптом. Симптом, что вы делаете неправильные вещи. Почему бы вам, например, делать то, что вы хотите, а не делать то, что хочет кто-то другой? Потому что, ну, в чем смысл, чтобы жить от выходного к выходному? Там, о, некоторые говорят-то постоянно, да, радуются. Я получил 4 там, недели отпуска. Или наконец-то год прошел. Наконец-то у меня отпуск. Понимаете, на самом деле они этого не замечают. Но сегодня я вижу, я просто вижу, что это на самом деле это несчастье. Когда человек из одного года его жизни, у него только 4 недели это каких-то ярких воспоминаний. Это, это только 4, из, из года жизни, 4 недели ярких. Остальные, получается. Остальные 11 месяцев это те месяцы, которые вы ненавидите. Так вот, для меня это лично звучит как приговор. Как, знаете, как самая невыгодная в вашей жизни сделка. Самая плохая сделка, которую вы можете осуществить в своей жизни. Я лучше буду иметь ноль выходных, ноль дней выходных, и 12 месяцев, которые мне нравятся. И 12 месяцев жизни, мне, от которых мне кайфуют, которые мне нравятся. Вот так я смотрю на, на, на вообще на жизнь. Один из самых э, э, умных людей, у него один из самых высоких IQ вообще, э, достаточно, ну, достаточно богатый человек, и у него показатели хорошие там да, в интернете. Он говорит, знаешь, я, говорит, живу, он сказал, я живу по принципу седьмой теории, как-то так. Вот, э, он говорит... Э, если ты будешь жить жизнью с постоянными рывками вверх, то есть постоянно вверх, у тебя никогда не будет моментов спадов. Вот, он говорит так, что лучше пусть мой день будет 7 или 8 по шкале из 10, да. Конечно, всем хочется, чтобы было всегда каждый день был по шкале 10. Но так не бывает. Потому что он говорит, да, это нехорошо, когда каждый твой день на десятку. Потому что тебе всегда в жизни нужен контраст. Потому что был что-то вроде эксперимента, говорят, если бы существовала машина, в которой мы испытывали бы постоянное блаженство, например, да, ну что-то типа оргазма 24 часа в сутки, мы бы просто не хотели бы даже находиться в этой машине, да, мы бы забыли, что такое, есть норм... что такое вообще нормальное состояние, он бы уже воспринимал это как что-то особенное, как, ну, само собой раз... разумеющееся. Так вот, смысл в том, что я буду лучше иметь каждый день нормальный, на семерочку, на восьмерку, э, да, чем я ненавижу 11 месяцев моей жизни. Лучше каждый день будет на семерочку, на восьмерочку, чем ненавидеть 18 э, месяцев в своей жизни в году. Так вот... Э, и когда человек жаждет, да, единственное, вот он живет, наверное, тем днем, он живет в будущем, и он думает, вот скоро, через два месяца, через три месяца, через три, через два, через один, ух ты, через неделю я буду в этом отпуске, да. Так вот, это индикатор, прежде всего, больших проблем на самом деле, которые нужно сразу понимать. Так вот, я хочу, знаете как каждый день просыпаешься, когда ты хочешь, да, когда ты действительно уже выспался, да, и когда ты встаешь уже, когда у тебя глаза открываются. Вот это, вот это, вот это, вот это нормально». Потому что э, вот эти 70 дней эксперимента, которые мы с вами проводим, да, своего рода, мы примеряем новые привычки, мы расширяем ваш кругозор, мы открываем где-то, э, вы начинаете что-то думать, да, что-то новое для себя узнавать, вы мыслите по-другому, вы думаете уже немножко по-другому. Так вот, нам нужно интегрироваться в хорошую жизнь, прежде всего, в которую мы, которой мы с вами стремимся, которая не разделена на какие-то частички. Так вот, это то, к чему нужно стремиться. Это как идеальная жизнь. Это хорошая жизнь, это успешная жизнь. Так вот, в течение всей жизни, в принципе, все, наверное, философы, все двигали всегда к этой цели. И для вас, я думаю, что здоровье, там, физическое здоровье, финансовое, финансовое богатство, не знаю, финансовое... Значит, там, в финансовом плане, да, успех, любовь, там, в жизни вообще, да, как бы в личной жизни. Так вот, вот это все очень важно для людей. Так вот, о них мы с вами и будем говорить, об, эти, об этих очень важных вещах в этой жизни. И мы будем фокусироваться, мы будем измерять каждый момент в жизни, да, в, значит, э, э, и будем стараться, будем идти э, к тому, чтобы осуществить вот эти все ваши цели. В этом наша задача. Так вот, многие из нас, да, например, да, вот я тоже, вот мне просто сейчас спина немножко болит, я в свое время перезанимался, так что у меня, я лечу сейчас, да. Но многим из вас, например, ну почему бы не пойти в спортзал иногда, да, часик или просто дома позаниматься, да, например, можно даже дома сделать что-то типа спортзала, вот, что там, например потратить время просто, на, когда ты смотришь телевизор. Я помню, мне отец говорил, что ты смотришь просто так этот фильм, там, боевик там с Жекичаном? Садись, говорит, и делай отжимания и смотри. <laughs> вот. Я делал отжимания, я подтягивался, я делал руками вперед, он мне объяснял, как это. У меня отец просто боксер бывший. Вот. И он мне говорит, вот, делай вот это, вот это, вот это. Не смотри просто так фильм. Занимайся. Вот. То же самое можно сделать и э, в жизни, да. То есть не нужно просто смотреть сериал. Садитесь на какой то велосипед, какой-то степлер. Почему бы это не интегрировать вот в эту в свою жизнь? Да? Значит, один, один парень, он вообще сделал классную, интересную вещь. Мне вообще так удивило это. Я просто был в шоке. Он, он вообще сделал тренажерный зал у себя дома, он сделал в офисе у себя тренажерный зал. И самый прикол в том, что это нестандартно, это необычно. И представляете себе, стоит такой стол. Беговая, представьте себе, беговая дорожка. И вверху, вот там, где вот беговая дорожка, как бы такой стенд специальный. На нем компьютер. И он разговаривает одновременно с, там, с партнерами, разговаривает по бизнесу, да. И он идет по этой дорожке. То есть он идет по дорожке, разговаривает там по шагам, я не знаю. Ну, в общем, общается просто со своими там, со своими бизнес-партнерами, со своими там новичками, неважно. Представляете, он, он это интегрировал в свою жизнь, да, он не, он не тратит время, например, чтобы ехать куда-то в зал, он приобрел там эту дорожку, поставил рядом большой экран, на него смотрит, общается, они его видят, он идет на дорожке, с ними болтает, но это вообще, это просто фантастически круто, для меня лично, не знаю, как для вас, для вас, может, это неинтересно, но мне это кажется офигенным, мне это кажется прикольным, это необычно, это нестандартно, это интересно». И, например, пока я общаюсь там по телефону или по скайпу, да, я занимаюсь еще и сразу спортом. То есть я интегрирую, э, э, знаете, как говорится, совмещает хорошее с полезным. Вот то же самое здесь. Мы интегрируем э, хорошее с полезным. Так вот, э, один из известных тренеров в Голливуде, он тренирует э, звезд в, э, в кино спортсмен, который тренирует э, мировых звезд, э, который снимается в, в каких-то крутых там, блокбастеров, боевиках, да, чтобы они выглядели круче, да, там, и он их обучает. И он вообще сказал, он говорит так, лучше всего тренироваться пять раз в день, но с небольшими интервалами. То есть пять раз в день, но с небольшими интервалами. Это не значит, что мы с вами можем это потянуть, мы с вами не кинозвезды, да, но тем не менее можно стремиться всегда к чему-то, к идеалу, стараться э, приближаться к этому. Так вот, я помню, когда я, например, вот в Латвии, помню, два месяца жил вообще в монастыре, так получилось, я туда поехал жить, и там были девчонки, которые работали в поле. И вы знаете, там вообще был шок у меня, потому что я приехал такой, да, спортивный, там, ну, то есть я, э, там, занимался как раз, там, боями, там, да, то есть, ну, я, я себя считал сильным, нормальным парнем, да, то есть, действительно, я был в себе уверен очень. И когда я увидел, как эти девчонки обычные, да, которые там живут... И когда мы стали, помню, знаете, я на каком-то этапе, я уже стал молиться, чтобы наконец-то закончился сегодняшний день, чтобы я уже просто смог просто упасть в свою кровать, да, настолько это было тяжело физически мне, да, а эти ребята, они так работали, как это, знаете, как у них это, как... нормально, нормально, они бы еще столько же проработали, так вот, я помню, эта девочка, я разгружаю с грузовика сена. Она такая, типа, меня оттолкнула. Типа, смотри, как надо, херакши. Прям весь слой, верхний слой с этого прям, значит, грузовика, бабах, я свалила его прям с грузовика, прям вниз. Я такой, смотрю, ну нафиг. То есть представляете, да, то есть, какое ощущение? Я вообще был в шоке. Так вот, почему эти люди, они по-настоящему сильные, да, вот эти фермеры. У них тут такая действительно такая, знаете, говорят, природная сила. Потому что они делают эту физическую работу целый день, 12 часов в день они делают физическую работу. Это представьте, что вы в 6 утра начинаете, приходите в спортзал и до 6 вечера вы тарабаните эти веса. Понимаете, почему они такие сильные? Потому что они 12 часов в день делают вот это вот, они работают вот так этими лопатами, вилами там, да и так далее. Так вот, ученые сделали э, вывод, кстати, да, если мы постоянно с вами сидим за стулом, даже два, э, вот, например, да, мы в день, вот я тоже, я в день, на самом деле, много сижу на стуле, и в конце дня у меня даже спина болит и шея. Я вот сейчас думаю, какой-то стул купить более, чтобы, ну, чтобы, действительно, чтобы немножко отдыхало тело и не так сильно напрягалось. Потому что они выявили, что двухчасовые тренировки в день, они не компенсируют, они не покрывают тех проблем со здоровьем, которые мы получаем, постоянно находясь за стулом. То есть нам нужно, нам нужно иногда встать, нам нужно иногда побегать на этом велосипеде, нам это нужно сделать, иначе это, вы знаете, это потом всказывается на здоровье и... На самом деле Нужно уметь в наш бизнес Интегрировать то, что нам тоже нужно И для здоровья, потому что нельзя Помните, да, как я говорил Есть хорошая, есть, есть, хорошие, есть плохая новость да. То есть на самом деле Когда мы вот так постоянно сидим Тоже нельзя постоянно Находиться в таком положении Так вот, нужно интегрировать Вот эти тоже вещи в жизни Ваша работа например, или ваш спорт, или ваше это должно быть интегрировано в вашу работу. Пока вы говорите, например, с кем-то, есть такие степлеры, раз на него становишься, встал, и там разговариваешь с кем-то, со своей группой, например, и и на степере ходишь, да, то есть, но ну, это классно, даже если вы откроете экран, там, покажете, как вы там это все делаете, да, общаетесь, это, это, это интересно, это совсем по-другому, и люди понимают, что вы, вот, вы работаете вот в таком режиме интересном, вот, это что-то такое, знаете, как что-то такое необычное, и люди это воспринимают очень так нормально, на самом деле, я думаю. Так вот, наша компания, если взять GNS, да, она интегрировала ваше богатство с вашим здоровьем. То есть продление молодости, она интегрирована, интегрировала возможность выглядеть красивее, быть более здоровым да и еще быть более финансово богатым. То есть это интеграция, это пример интеграции. С улучшением вашего э, здоровья, вашего тела, чтобы вы жили дольше, чтобы вы радовались жизни, чтобы вы чувствовали себя лучше. Э -э так вот, чем больше вы будете в жизни интегрированы, тем более счастливым э для вас будет становиться ваша жизнь. Так вот, знаете, вот, например, есть вот, люди думают, например, да, что животные, они живут где-то там в глубоко в лесах все, да, птицы, животные, все они там живут где-то глубоко в лесах. На самом деле, где самая населенная концентрация жизни? Это есть где небольшой участок перед лесом, это как бы такой лук перед речкой. Так вот, они все там интегрируются, они все там соприкасаются в этом участке, на самом деле, ближе к воде. И это такая, если это, если это так, если эта теория действительно, на самом деле эта теория правдивая, давайте мы и мы тоже будем интегрировать все, стараться интегрировать разные в нашей жизни разные такие, по возможности нужно научиться интегрировать все, работа и зал, еще отдых, вот что нам нужно, да, можно его интегрировать тоже в работу, вот. Каждый вечер, например, вот почему лучше вот прочитать там книжку какую-то интересную. Это быстрее поможет вам заснуть. Вырубитесь быстрее. Вот. Можно, например... Иногда, знаешь, ну, лечь вот так вот, как я, например, я вообще, честно говоря, вот в большинстве случаев, вы даже не представляете, как я работаю на самом деле, как я разговариваю по шагам, если бы кто-то видел, были бы в шоке, потому что я иногда просто ложусь, ноги кверху вот так, да, компьютер у меня там на животе или просто, ну, то есть как-то вот так вот я его держу, да. И я просто лежу вообще это делаю. То есть, ну, устаю, например, иду туда, ля лягу. И очень много я, например, сижу, у меня спина начинает болеть, все, я ложусь, мне так удобнее. И я говорю по шагам, просто, находясь, лежу просто <laughs> на кровати, да, ноги кверху, так, чтобы удобнее, ну, удобнее было печатать. Так вот, на самом деле, я как бы и работаю, и отдыхаю одновременно. Понимаете, вот в чем тоже такая, такая своего рода интеграция. Вот, это не значит, что надо всем сейчас просто лечь и начать работать, лежа. Нет, это просто у кого, допустим, ну, устал, ложитесь и работайте. То есть и тоже можете это все поприкры... попрактиковаться. Да, ну, немножко голос меняется, да, дыхание немножечко сложнее дышать, но просто привыкаешь потом к этому. Так вот. Почему ноги кверху? Потому что меняется немножко давление, да, то есть в этом ничего плохого нету, многие там говорят, да, если я буду много работать и читать, когда я вообще смогу вообще своей личной жизнью заниматься, да, а, жи а жизнь-то личная, когда? Так вот, на самом деле это такие линейные сведения вообще, линейная осведомленность. На самом деле, почему, э, почему бы не работать и одновременно общаться с людьми, да, еще тоже это делать, да, вы можете это совмещать, почему бы там, почему бы действительно как-то это все вместе, как-то не, не соприкасаться. Не обязательно встречаться с теми людьми, которых вы знаете, есть много людей, с которыми вы работаете в сетевом э, бизнесе, да, и таких очень много у нас примеров, где работают, а потом еще и встречаются, и живут вместе, и семьи там заводят, и так далее. В нашем бизнесе это часто получается, то есть вы интегрируете одно в другое, бизнес и личную жизнь сразу же, и все эти аспекты они соединяются воедино. И если вы это все делаете, если вы э, научитесь это делать правильно, ваше счастье внутреннее, ощущение личного счастья, оно намного шкала она поднимется. Так вот, что вам нужно, это синергия в любом бизнесе. Э, присматривайтесь, э, интегрируйтесь, присматривайтесь к тем моментам вашей жизни, которые вы сегодня разделяете. Так вот, э, счастье это еще и, ну, одна из важных таблеток счастья, четвертое, это ощущение достатка. Э, потому что есть несколько уровней да, удовольствия жизни. Вот то, что вы делаете со страстью, это как бы и придает вам силу на самом деле. И третье, э, вы должны это делать. Э, больше для, для социума, да, нежели, там, например, для самих себя. Да. Нужно стараться для людей делать. Это тоже делает вас более счастливыми, когда вы помогаете другим людям. Это На самом деле, это очень приятное ощущение, когда ты Помогая человеку, когда человек, возможно, добивается каких-то результатов в бизнесе, может быть, зарабатывает хорошие деньги, которых он раньше, возможно, не зарабатывал, да, сегодня он может себе позволить там, да, заработать эти деньги, он может себе купить новый компьютер, он может съездить отдохнуть куда-то, он может себе приобрести те вещи, которые он действительно вот хотел просто. Понимаете, вы, вы делаете другого человека счастливым, и вы сами становитесь более счастливыми. Большинство людей сегодня несчастны в современном мире, потому что они пытаются стать счастливыми, пытаясь получить что-то только для самого себя. А счастье, оно приходит из чего-то большего, когда вы пытаетесь сделать что-то для других людей тоже, когда вы пытаетесь помочь другим людям. И люди, они, они это чувствуют, потому что мы сегодня команда, мы помогаем людям, мы обучаем, мы передаем знания. Мы все стараемся работать. Все, что мы сегодня сделаем, вот лидерский совет наш, да, ребята все, которые сегодня берут на себя какую-то ответственность, что-то стараются сделать, мы помогаем людям, мы делаем себя счастливыми. Чем счастливее наши люди, чем счастливее наша команда, тем, тем больше у нас результат. тем, Понимаете, вот когда мы... Когда мы вот находимся в таком непонятном состоянии, таком пол полудреме, таком мы, мы что-то не хотим, мы что-то ленимся, это нормально, что в нашей бизнесе будут появляться такие же люди. Оно все проецируется. Любое наше отношение, любая наша эмоция она проецируется на, на дальнейшем нашей жизни. Поэтому нужно начинать, конечно же, с самого себя. Потому что на самом деле мы делимся, мы расширяемся. Все люди хотят быть частью чего-то большого, чего-то чего действительно интересного. Если вы хотите достичь чего-то, вам придется научиться интегрировать а, разные вот такие вещи в вашу жизнь. А, так вот, вот как говорят, да, например, если ты, это, если ты там христианин, это не значит, что ты а, ходишь только по воскресеньям да, и молишься. А, христианин это тот, у кого каждый день у него, у, у него такой каждый день. Каждый день, это не значит, что по воскресеньям только надо быть христианином. Христианин ⁇ это тот, кто каждый день живет такой жизнью. Лидеры, они берут что-то, они это делают, они, они стараются, пытаются создать что-то лучше, да, улучшиться. Да? То есть нормально, что не все сразу становится идеальным. Даже если сегодня взять первый iPhone, который был, был чем-то невероятным в 2007 году, сегодня ты на него посмотришь и скажешь, блин, как... Какая фигня вообще, ничего не работает, все там еле грузится. Но в свое время это было что-то невероятным. Оно постоянно улучшается, нет пределу вот этого всего. Поэтому прежде всего нужно стремиться вот к этому. Нужно стремиться к тому, чтобы быть лучше, чем ты был вчера. И... Пытаться где-то выходить, делать что-то, что тебе... это нормально, это нормально, что тебе иногда лень что-то где-то написать. Нормально, что тебе лень иногда где-то что-то проверить или там... Представляете, насколько лень иногда бывает просто, когда тебе говорят, ну, проверь там какие-то там буквы там, да, или что-то еще, да неважно. И тебе лень даже это проверить. А представьте, как сложно изменить свою жизнь вообще, если тебе лень сегодня просто что-то где-то открыть, узнать больше о чем то новом, узнать, что это у нас там за, значит, за курс Пендель. Вот это, да? Как он там у нас называется? Забыл я. Кто-то Крендель его назвал там, значит... Волшебный пендель. Что это такое, да, волшебный пендель? Волшебный пендель, это вот у нас специально такое обучение. Почему бы тебе сегодня взять и действительно не разобраться там, да, но это, ну это на самом деле, это, ну, как будет сложно поменять свою жизнь, если сегодня даже сложно разобраться с этим. Сегодня, даже если вы работаете на какой-то работе, не надо. Нет необходимости завтра уходить с этой работы. Да? Не нужно сегодня вкладывать тысячу долларов в тренажерку дома, покупая себе сразу же какую-то беговую дорожку или что-то еще. Купите пару гантель. Купите там велосипед недорогой сегодня за семь тысяч рублей. Можно взять и на нем уже что-то делать, какие-то упражнения. Я не знаю, что угодно. Начните медленно, начните постепенно с чего-то. Но начните делать изменения уже сегодня, уже сегодня, с сегодняшнего дня. Можно купить эспандер какой-нибудь, можно такую штуку растягивать, значит, он, он, он стоит там 15 долларов, 20, да, с ней можно делать разные упражнения. Ставишь там на ноги, руки можно поднимать вверх, в интернете вбиваешь, как, какие упражнения есть там на вот этот, на вот этот вот тренажер, да, и все найдете. Сегодня проблем с этим нету. То есть вы работаете за компьютером, и раз вы там э, вот эту штуку растягиваете, ногой ее зацепили и бисепс себе качаете. Почему бы это не сделать? Так вот, э, помните тот тренер, который тренирует звезд, он сказал, 5 пять пять раз в день тренируйтесь. Эти люди, они в лучшем состоянии, чем даже те, которые по два часа в день э, э, э, тренируются. В течение этих 70 дней вы обретете новые привычки. В течение вот этих последующих 18 месяцев вы можете начать делать уже определенные вещи. Вы можете уже прийти к определенным... Вы станете уже профессионалом в том, что вы делаете. Потом вы сможете сделать у себя реальный зал дома что-то. Вы, может быть, купите турник, на котором можно делать кучу упражнений, пресс, подтягивания, трицепсы и все такое. Может быть, сразу не стоит бросать работу, а постепенно. Возможно, кому-то действительно стоит сразу бросить э, работу. Тут э, тоже нужно с умом подходить ко всему. Э, конечно, э, э, иногда нужно избегать, на самом деле, делать то, что вы не любите. Да? Если вы не любите свою работу, вообще просто ненавидите, возможно, нужно избегать этого. Так вот... Э, что... Пабло Пикассо, он вообще писал, говорит, делайте ваше свободное время в течение всего вашего дня, пусть это будет как вашим свободным временем, вам нужна цель, вам нужно видение э, и так далее, и так далее, да, то есть, э, э, например, Уоррен Баффет, он обожает инвестировать деньги, он с 7 лет это все, что он делает, инвестирует свои деньги, вот, поэтому... Окружайте себя теми людьми, которые тоже любят, например, вот наш бизнес. Да? То есть мы любим наш бизнес. Он, это, новое, это новое поколение бизнеса. Это, это очень интересно на самом деле. Поэтому лучше окружать себя теми людьми, которые в этом бизнесе. И, и которые тоже что-то любят, которые что-то знают, которые делают, делятся информацией. Это тоже такой вну, рост постоянный. Да? Нельзя стать спортсменом. Помните, да, вот почему у меня вот результата нет, там, например, в течение первого месяца. Спортсмены многие, которые добиваются сегодня очень больших результатов, они всю свою жизнь занимаются. И это, Поэтому я и говорю, что нужно сделать частью своей жизни а, ваше сегодняшнее, а, то, чем вы сегодня занимаетесь. Этот бизнес, он должен стать частью вашей жизни. Его нужно интегрировать в вашу жизнь. И тогда это будет стопроцентный будет результат. Можете не сомневаться. Если вы интегрируете ваш бизнес в вашу жизнь, то этот бизнес, он будет частью вашей жизни, он будет полностью потом интегрироваться в вашу жизнь, он будет полностью содержать вашу жизнь. Вы будете полностью жить за счет этого бизнеса. Один из э, тренеров по баскетболу, он находится в Зале Слава, он в Зале Зал Славы есть такой в Штатах, он тренер, несколько знаете так, тренер года, так вот он подряд несколько лет был тренером года, он обучал практически всех самых известных баскетболистов. Этот человек, он всегда улыбается, и у него даже спрашивают, чего постоянно улыбитесь там, да чего улыбитесь постоянно. Он говорит, знаешь, блин, завтра у меня игра с Лейкерс. И он радуется, как ребенок, понимаете. Он столько лет в баскетболе, 20-30 лет, и он до сих пор любит, любит его, как в первый день. Игра Лейкерс, у него завтра игра послезавтра, он все время кайфует от этого, понимаете. Это такая интегрированная жизнь. Он встречает женщин, знакомится с женщинами в баскетболе, он играет в этот баскетбол, его все друзья связаны с этим баскетболом, он работает в баскетболе, его удовольствие брать группу людей, обучать их, тренировать их, понимаете, это его жизнь такая, это то, что он любит делать, он счастливый чувак на самом деле. Он берет от этого здоровье, энергию, он здоровеет от всего этого, он счастлив, и это видно по его глазам, и поэтому он улыбится, и поэтому нам непонятно, чего он улыбится. Он просто все эти вещи интегрировал в свою жизнь. Сегодня многие люди едут куда-то провести там 4 недели где-то. В Штатах, может быть, они в Лас-Вегасе там едут, там потуситься, и они в течение этих четырех недель, они там счастливые, они радуются. Так вот, на самом деле это иллюзия. Чтобы действительно быть счастливым, нужно это все научиться интегрировать шаг за шагом, медленно, постепенно интегрировать в жизнь каждые вот эти вещи. Так вот, э, да, скажите, да, напишите потом в задании, да, что вы можете сделать сегодня такого, что улучшит ваше здоровье, пока вы работаете, например. То, о чем мы говорили, да, какие-то тренажеры сделать, чтобы ты одновременно работал, растягивался, делал какую-то зарядку, не знаю, велик, еще что-то там, не, не знаю. Что может, например, сделать так, что вы и спортуете одновременно, и работаете одновременно. Напишите вот пару вещей, которые бы вы интегрировали сегодня в вашу жизнь, да, что бы вы сегодня интегрировали в нее. То есть распознайте то, что было разъединено, и то, что вы можете сегодня интегрировать в одно – Сделать это ближе, да, приближить к, к себе. А, значит, вот найдите вот эти две части и соедините их. Если вы это сделаете, вы потом сможете соединить и три, и четыре, и вы сможете и здоровье, и любовь, и счастье, и благополучие, и все это соединить, все это интегрировать в вашу жизнь. Все эти четыре, да, важных э, таблетки счастья, да, называются здоровье, любовь, счастье, благополучие финансовое. Так вот, это все доказано научно, это все доказано путем изучения, да, и это лучше, когда ваша жизнь, она обработана, когда вы подходите с умом к вашей жизни, когда она построена, выстроена. Интеграция увеличивает содержание гормонов, которые увеличивают ваше ощущение удовлетворенности. Поэтому начните шаг за шагом переформировать ваш мозг. Присмотритесь к вашей семейной жизни. Да, анализируйте, что было неправильно. да, а, Задача ваша начать думать, начать понимать, начать анализировать, запустить мозг. Ну, всех у нас он запу запущен, но тем не менее, да, продвинуться дальше. Это то, чему мы должны научиться. Находить вот эти вещи, и интегрировать их. Схватывайте что-то, интегрируйте, применяйте в вашу жизнь да, и владейте этим, наслаждайтесь этим, да, получайте от этого удовольствие. Все, сегодня на этом наш урок закончен, в следующую среду поговорим о следующей теме. Всем пока, спасибо, всего доброго.